Чтобы такого придумать, если против вас играет целая толпа, и по правилам вы не можете использовать пистолет? Блядь, он почти всех Знаете, так ради прикола запустились на d 17 на медиках, с таким простым правилом без пистолетов играть? Хоть <звы> ты вешать с дробовиков, о боже. Давай, на тракторе. А давай все отрезаются. Ну, все, сейчас начнется. О, первый пошел. Все, их там толпа сейчас будет выходить. Ну, чем это закончится, было известно с самого начала. Так, а теперь посмотрим, увидят ли они меня. Так, спина, значит, смотрят. Куда побежал? Да ты-то откуда появился? Боже, ну все, надоело, пора уже, наверное, подрубать. С чего бы начать раунд игры, к примеру, за снайпера на карте Фабрика? Показываю один интересный тайминг, который постоянно работает. Всегда находятся типы, которые пробегают на первый этаж. Но это еще не все. Поймать второго можно уже на контейнере. Ну а дальше как повезет. Но иногда бывает, знаете, везет каждую игру. Хедшоты залетают. И просто куда бы я ни пошел, все получается. Хороший. Но вот что прожет мне, наверное, больше всего доходит даже до эйсов. Да, ну, на экране, я да, открываю. Да. Да. да, на экране быстрее игры. Не, нормально, ты ч ⁇ он ничего не говорил. Казалось бы, обычное начало раунда в начале прокид. И на единичку погнали. Я обычно через рель захожу. Вот он, коцанный штурмовик, мы его прокинули только что. Третьего не получается, ладно. Так, надо прилечь. Заодно уж трупы покараулить, и под вагодными, кстати, ноги можно заметить. ну как-то так рейтинговые матчи за инженера будем надеяться на лучшее ставить хэдшоты еще один на рынке был. капец уже пятый сколько можно резаться то уже еще и перетянулись походу ну, все поставили блин вот если бы не ботинки еще бы взорвался нафиг да сейчас самое интересное чем же это все закончится <связывая> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много чего интересного. Пока-пока.